читать фрейзера, золотую ветвь, там очень много информации из совершенно различных пантеонов. Читать надо медленно и вдумчиво, понимая, что там лишь обрывки и кусочки. Читать ее надо вот зачем, не для того, чтобы вы все это дело наизусть изучали, а просто некая информация, если она попадет у тебя правильное время на подкорпу, пробудит другую информацию, -Угу. ту, которую ты уже знаешь. И тогда все схлопнется. Она как ключ, недостающий пазлик, как запускающий механизм, который будет тебе рассказывать, о, я что-то знаю, я что-то где-то читала. Конечно же, читала. Это просто всегда в тебе было, но запускается через какой-то какой ключ, какое-то воспоминание. Попробуйте с фрейзером. Мне в свое время он очень здорово помог кое-что повспоминать. То, чего я считала забытым совершенно.